Эпоха модерна началась в конце 19 века, тогда переводческая деятельность и переводческая культура только набирала свои обороты. Этот рост связан со стремительным развитием на художественной литературе, науки и техники. сам перевод становится благодаря трудам Блока, Бальмонта и других авторов самостоятельной и ценной наукой. В этом видео мы проанализируем эпоху модерна с точки зрения переводческой мысли и попытаемся проследить, какие черты приобрел перевод и во что он трансформировался. Чтобы на вышеназванные вопросы, мы обратимся к трудам николая константиновича Горбовского и ведем понятие научной парадигмы. Парадигма – это совокупность достижений науки и научных теорий, которые признаются всем научным сообществом в определенный период времени. Парадигмы устанавливают границы в темах, которые следует решать научным способом. Все, что выходит за них, не заслуживает рассмотрения с точки зрения ее сторонников. История теории перевода делится на три этапа – эмпирическая стадия, промежуточная и лингвистическая. В нашем видео мы рассмотрим промежуточную стадию. Начнем с того, что расцвет издательского дела на рубеже 19 и 20 веков все набирает свои обороты. Для публики среднего достатка выпускались книги в твердом переплете, а для публики, так сказать, более низкого достатка книги в мягкой обложке. И сами они по себе перестали быть предметом роскоши. С начала 20 века эмпирическая стадия науки о переводе переходит в промежуточную, которая предшествует современной теории перевода. Обобщение накопленного опыта за прошлую стадию становится достаточным для возникновения первых теоретических столпов. «Я не могу так! Я задыхаюсь от вашей слепоты, глупости, безумия!» «Кто тебе приказывал писать прокламации?» «Кто?» «Ты сам не мог задуматься до этой мерзости!» Кто тебе передавал этот текст? Твоей рукой водила чужая вражеская воля. С развитием национальной литературной деятельности в европейских странах образовалась литературная письменная норма языка. Так, в 1918 году Максим Голький создает издательство Всемирная литература под крылом которого собираются известные писатели и ученые-филологи. Их цель заключалась в повышении уровня переводческого искусства, чтобы советский читатель приобщился к культурному наследию всех времен и народов. Появились научные и научно-технические жанры текстов. В Европе, в том числе и в России, стали появляться общие тенденции перевода, которые зародились еще на рубеже 18 и 19 веков. В переводе сохранилось два основных направления. Первое направление представляли переводчики, стремившиеся сохранить национальную самобытность оригинала. К ним, например, относился Александр Блок. Второе – переводчики, которые рассматривали перевод как форму оригинального творчества и привносили в текст перевода особенности собственного художественного стиля. Приверженцем этого метода был Константин Бальмонц. Также в эпоху модерна развивается понятие психологического языкознания. Психологизм в языкознании – это совокупность поздравления, установок, идей и методов лингвистического исследования, совокупность течений, школ и отдельных концепций, предполагающих необходимость или как минимум важность и целесообразность обращения к человеческой психике для описания языка и объяснения его функционирования. Он высечен из кремней стали. Что это вас на эпитеты потянуло? С усталости? А? Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны выражаться существительными и глаголами. С развитием психологического направления в языкознании возобновляется научное обсуждение вопроса о возможности перевода и способах преодоления различия в строении языков. Более многочисленной была группа переводчиков, которые придерживались мысли о безусловной переводимости любого текста или, другими словами, преобладал уровень вольного перевода. Для повышения переводческого мастерства и улучшения качества переводов была необходима теория, которая вооружала переводчиков простыми и яркими принципами некий инструмент в руках скульптора в 1919 году появилась брошюра принципы художественного перевода где были статьи Чуковского и Гумилева это была первая попытка построить теорию позволявшую делать новые переводы на строго научных основаниях таким образом в науке о переводе сформировалась литературно-критическая парадигма в 1936 году вышла в свет книга Чуковского «Искусство перевода», где в предисловии от издательства отмечалось. Теоретическая разработка вопросов художественного перевода еще только начинается. Ряд положений и оценок Чуковского вызовет споры, но полемика сыграет свою положительную роль. Содействию развития новой, не разработанной еще области теории и литературы. И вот у меня есть зверь, мой друг, большой друг, это Лев. I like children. Вот, вот, заметьте, он говорит, I like children, я люблю детей. Теория художественного перевода обретала свое место в литературоведении, но речь шла в основном только о художественном переводе. Работы отечественных авторов сформировали в советской науке определенный теоретический взгляд на художественный перевод, его возможности и границы. Исследователи ищут методы и формы, которые позволили бы переводчику передать главную составляющую подлинника – его дух. Одной из главных причин изменений оказалась Вторая мировая война и прямо или косвенно связанные с ней последующие политические события. Она вызвала перемещение по всему миру огромных многочисленных человеческих потоков. В большинстве случаев эти перемещения требовали языкового посредничества. Переводчиками поневоле становились люди, маломальски владевшие языками других народов. Таким образом, в сферу перевода вовлекалось огромное количество людей самых разных национальностей, ранее даже не задумывавшихся о том, что такая деятельность существует. Многие выдающиеся филологи, литераторы, журналисты, до того имевшие опыт перевода художественной, научной, общественно-политической литературы, оказались вовлеченными в сферу совсем иного вида перевода – военного. Они смогли иначе оценить такие основополагающие категории теории перевода, как адекватность, эквивалентность, верность, точность, вольность и буквальность. Это не угроза, поймите меня правильно. Это реальность, а ее надо знать и всегда о ней помнить. Но в недрах этой парадигмы зреет новая научная революция и уже в 1953 году Андрей Венедиктович Федоров публикует свою работу «Введение в теорию перевода», заявившую о рождении новой отрасли научного знания, то есть о смене научной парадигмы. Так каким же стал перевод в эпоху модерна? Суммируя вышесказанное, на ум приходит несколько интересных мыслей. Во-первых, сама промежуточная стадия не просто так называется промежуточной. Именно в это время появилась та основа для будущей науки теории перевода. А самих переводчиков в это время больше интересовала материальная часть текста. То есть они больше внимания обращали на слова и словосочетания. И именно с выходом работы Андрея Венедиктовича Федорова в 1953 году, это введение в теорию перевода, Перевода. Весь разрозненный и своеобразный переводческий труд пришел к некоторому единству.